ВНИМАНИЕ! Представители иностранной прессы, радио, кино, журналисты и или иные лица, представляющие средства массовой информации, к числу которых также относятся блогеры и media influencers, не могут посещать Соединенные Штаты Америки по туристической и или бизнес B1, B2 визам в рамках рабочей поездки. Они нуждаются в открытии неиммиграционной O1B или i-визе для СМИ. Всем привет! И с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США! Дорогие друзья и гости канала, в прошлом выпуске мы обещали вам рассказать о том, как не стать нарушителем визового режима в США. Изучив этот вопрос, мы обнаружили, что почти нет информации о том, как не нарушить иммиграционное законодательство иностранному YouTube-блогеру. Поэтому, если ты блогер, который ранее посещал или планируешь посетить Америку. Тогда тебе стоит досмотреть этот выпуск до конца, поддержать нас лайком, подпиской и не забыть позвонить в колокольчик! Ну что, let's start! Иммиграционная политика Америки постоянно развивается и идет в ногу со временем. Раньше никто не мог и представить, что появятся такие профессии, как блогер, инстаграмер и ютубер. Независимо от того, являетесь ли вы журналистом, модным ютуб-блогером или комиком инстаграм, вам сначала нужно получить правильную неиммиграционную визу для того, чтобы в дальнейшем посетить Соединенные Штаты Америки. Помните, что нарушением иммиграционного режима считается любая деятельность, противоречащая условиям выданной визы. Бизнес и туристическая виза Отказ во въезде в США может настигнуть блогера совершенно неожиданно. Визы бизнес B1 и туристическая B2 могут использоваться только в соответствии с их целевым назначением, а именно. Бизнес-виза выдается для посещения бизнес-конференций, краткосрочных курсов, ведения переговоров, налаживания деловых контактов и или других видов бизнес-активностей, не связанных с получением дохода и трудоустройством на территории Америки. Туристическая виза может использоваться для гостевых целей, туризма и отдыха. Давайте разберемся в причинах отказа въезда в США. К сожалению, многие блогеры пренебрегают или зачастую не знают иммиграционное законодательство посещаемых ими стран. Всем известно, что блогера ничто не остановит в погоне за контентом, так как его доход напрямую зависит от количества монетизированного материала, публикуемого к примеру в YouTube или Instagram. Чтобы никого не обидеть, в качестве примера возьмем вымышленного известного блогера Диму, который по незнанию получил B1 или B2 визу. Посетив Америку и засняв отличный материал для своего YouTube-канала, он возвращается домой, а затем публикует видео, которое набирает монетизированное число просмотров, интегрирует в него нативную или иной вид рекламы и как следствие получает доход. Но вот наш блогер Дима, заработав денег, решает посетить Америку во второй раз. По прилету в аэропорт Майами пограничная служба США досматривает его телефон и находит записи о рабочих переговорах с рекламодателями на территории Америки, а также обнаруживает его YouTube-канал с большим числом монетизированных просмотров. Итог, блогеру отказано во въезде в Соединенные Штаты Америки, а виза аннулирована. А теперь давайте рассмотрим другой пример. Наш вымышленный блогер Дима во время визита в США регистрирует юридическое лицо, федеральный налоговый EIN-номер и открывает банковский счет, чем нарушает статус пребывания в Америке. Затем блогер выкладывает в YouTube подробное видеопособие «Как открыть компанию в США по туристической визе». В случае обнаружения нарушителю также будет отказано во въезде в страну и виза будет аннулирована на границе. Пожалуйста, всегда проверяйте информацию в государственных органах, так как список причин отказа в визе или въезда в страну не ограничен. Для вашего удобства прикрепляем ссылки под видео. Друзья, а с какими проблемами находясь в путешествии сталкивались вы? Давайте делиться опытом! Какую визу открыть блогеру? Наиболее распространенной медиа медиавизой является i-виза или O-1B виза. Их, конечно, сложнее получить, но не стоит рисковать или пренебрегать законами США, так как если человек был подвергнут процедуре первой депортации, то в отношении данного лица вводится запрет на въезд в страну сроком на 5 лет и на 20 лет с момента повторной депортации. Пожалуйста, имейте в виду, что въезд в Соединенные Штаты является привилегией, а не правом, где главная обязанность – обеспечить соблюдение иммиграционного законодательства и защитить страну от тех, кто может причинить США вред. А на этом все, друзья! Надеемся, что выпуск оказался полезным! Пожалуйста, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск! Как всегда, до встречи в следующую пятницу! Пока-пока!